И всем очень привет, дорогие мои друзья, меня зовут Мистер Дефект, и добро пожаловать на продолжение легендарного летсплея по Террари. И да, со мной сегодня поворот поздоровайся. Всем привет, привет. И сегодня, что мы будем сегодня делать в серии? Во-первых, мы сегодня убьем целых три босса, целых три босса, а именно это Слизень, Червь и еще вроде бы Скелетрон, да. А также будем еще лутаться, наверное, чуть-чуть в данжах. Также, также... мы... Очень много полутали. А и оружие для последних боссов. Так, о, мы решили. Так, это решил начать с босса, да? Демона как убить? А, точно. Да, кстати, у меня еще появился демон. Ай. Если ты на нем умрешь, то ты лох. Да, не, я не умру. Хотя ты его знает. <laughs> да не, он легкий. Легкий, я его убиваю, конечно. Ну, конечно, ты большинство себя. А, ну все, ему конец. А, нет, его не конец, он телепортировался почему-то у меня. О, и все, и мы получаем, кстати, с него мешок с сокровищами. И так Конечно, там вряд ли что-то будет для меня интересное, потому что там, наверное, уже все, что мы могли выбить, интересное, Мы уже выбили. Так, подожди, я сейчас продам все, что не нужно. Кстати, да, у нас немного дом увеличился, так что не суть. Так, все, я телепортируюсь к тебе, сейчас мы будем убивать червя. Червя, кстати, ни разу не видел, если честно, босса, поэтому да, В круг тебя эхом разносится крики, я даже представляю, что за крики, типа, не делай этого. О, пробудился босс пожирателей миров, так, а вот он, и вот он, если честно, я не знаю, как его убить. а, хотя, он вроде бы не особо много сносит, на самом деле, так, сейчас, ой, как, конечно, здесь должна была играть эпическая заставка, но я не буду его, так как это немного не эпично. Но он какой-то легкий, я думал он тяжелее. А. так ты на нем умер, когда у тебя ничего не было. Ну да, но, часто то с новым мечом вообще После можно найти... На... на последнего босса идти. На последнего? А, на стену поти, да? Все! Все! Ой, я получил достижение пищи для червей. Отлично. Что ж, двигаемся дальше, да. А, сейчас... Кстати, будет. ребята, давайте посмотрим, что будет, если я зайду в танч. Это шоу Эксперимент. <свят> Смотрите, это он на карте сейчас. И сейчас посмотрим, что с ним случится. А, вон к тебе летит кто-то. <свят> Пока. А, и кстати, да, ребята, я забыл сказать, мы еще докопались до ада, но ад вам мы покажем чуть позже. Ну, кто плохо знает ад. Ну, там мы в основном, не знаю, чуть-чуть поутались. <смех> ну, там а, ничего... Чуть-чуть совсем... Да. Но все равно там ничего интересного нету, пока у нас нету ключа. Кстати, надо было слизивый пистолет продать. Но я что-то ступил. Ты немного. Знаешь, на видео тогда пойдет смотри, что... Что? Можно еще пчелу замочить. Пчелу. ⁇ Ё-ма-а, давай. Я, я не против чего. Кстати, это. Я этот... думаю, мастерства. Я посвящен. Раз, два, три, погнали. Так, все, ребята, мы начинаем убивать скелетрона. Ай, ну, я здесь вообще, мне кажется, буду бесполезен очень сильно, так как я у меня класс не мага. Хотя я могу этими штуками кидаться. Да, самый защищенный класс зато. Ну да. Но по силе не самый сильный, по-моему. Так, а у тебя есть этот заряды на секретное оружие? Ну, если что. Нету. Нету, а у меня есть. 17 штук, хватит. Слушай, у меня тогда было 127. Ну это понимаю. Ну чё ты хотел уж? Чтоб я нашел 20 штук. 120 штук, как у тебя. Так, все, минус рука у него. Я долгое время собирал, так. да. Тебя заобиделся. Отлично. Спас... Отлично, просто классно, конечно. Perfecto. А, он теперь на меня будут нападать. Ну, конечно. На кого же еще? Кстати, надо было выпить зелье железной кожи, но я что-то ступил немного. Ну вообще я выпил зелье этого, как его? Зелье мага. Оно увеличивает магическую силу. Mm -hmm. Так, давай я зелье, зелье. Так, может пока его отвечу на себя эту я тебе это сделаю отвлеки <свечительный»>. <свечит> <Add -in> его на себя все отлично я я доволен? да я пока что быстро какой что выпил он очень довольно поможет мне наверное но ну, я думаю поможет а. <свеч> надо брать неистовый босса и фигачить. <свеч> да а он... Меня. он стал слишком быстрым и черепа просто не успевает его поймать ой ой ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой. у меня что-то... Маловато жизни осталось. я думаю, мы его а, вынесем. Меня за... Он Ладно, я пока отойду. А, все. <связываю> <связываю> о. О, у меня что-то выпало. А, вот его этот мешок сокращу Так, сейчас посмотрим, что выпало с этого босса. Наконец-то он побежден. И он, кстати, был один из самых сложных сегодня считай так что все так я посмотрим что из него выпало рука скелетрона быстрый ну короче ничего интересного опять понимаю рука скелетрона я так у меня есть слизневый крюк он же так что да он лучше же погнали домой а потом да, кстати, а мы Стой, стой, стой, стой, стой, стой. А, что? Эй, оставайся на арене. В смысле, не понял. Зачем? Будем же пчелу призывать и на арену везти. А-а-а, ты хочешь так сделать? Да, кстати, ребят, кто не понял, мы хотим это сейчас призвать пчелу. Да, еще одного босса, просто потому что как-то слишком мало с... сока. Видео. О, кстати, мне с нами зомби выпало. Ладно, мне начал не нужно, я думаю. Я думаю, тоже мне нахер не нужно. Хотя его можно продать. Ладно, оставлю. Так, ребят, в данный момент наш поворот пробудил босса королеву пчел. И сейчас будем с ним воевать. Я понял. Так, надо посмотреть, где она сейчас на карте. Следи, успею ли я. Ну, ты да, сто процентов успеешь. Хотя... Знаешь ли, он уже почти дошел до дома. Так, и он прошел, кстати, дом наш. Так что... Давай быстрее. <в nói> так, он уже в зимнем биоме. А зачем? А у тебя жизни нету что ли? Ты серьезно? Все. А. Так, все. Он близко и сейчас так. Чем мне на него нападать, кстати, на этого босса? А, и вот он пришел. А. чакрамом. Ну right? nah, ладно. Ой, блин. Он, он уже будет посложнее, чем скелетрон, мне кажется. Он, он сложнее скелетрона. Вообще, для него желательно сделать, знаешь, какую арену? Какую? Ну тоже, с лампой, с джунглями и с медсестрой. Так, ой, он на меня загрился. Этот босс очень удобен для мага. Знаешь, в чем? Так как он призывает пчел, из пчел постоянно падает мана как а где он? Вот Ой, есть все. О, кстати, я получил новое достижение. Операция жалко. я а выпала пчелопушка пушка. сейчас пушка? Я посмотрю. Падает с него, да. Загадочный пчеломет Это магическое оружие. Можешь его мне отдать? на забираю. Ой, я они в ту сторону кинул. У него есть пчелиная шляпа, эм, шипастый рюкзак. Ну, по ты, сути. Кстати, да. пчелиный воск, пчелиный воск и пчелонаты. Не выкидывай. А не выдавай. <гас> как хорошо, что ты мне это сказал, я чуть его не выкинул <гас> очень Нужная вещь. Если вдруг мы не сможем победить босса, то перейдем на тактику ниндзя. Ниндзя. <гас> кстати, за тебе нужен. Мне <гас> не, не нуж... нужен. А, выкидывай тогда его. Так я продам, тебе не нужен. Шел контент для серии, погнали в данж. О, погнали. Блин, мне интересно, что там, кто там пришел вообще. Ну, из смысле, из новых жителей. А портной, это вот вот этот чувак, который в скелетронов превращает. а а, -а. Надеюсь, это будет нормальный данж, а не как. Я помню. О, сундук. А, для него ключ для а, ты уже здесь... Особый ключ. Так, здесь тоже особый этот ключ нужен. Подойдет. О, мои деньги. 10 золота. Так и... О! А, Эльнео. А, Оп тебя. <laughs> здесь по тупому также. А, и кто это бьет? А, это этот маг дурацкий. Так, стойди, я вижу. Ой. А теперь, смотри, силу пчеломета. Давай. Йо-марио. Амир, Анил. Что? давай мне свои мечи все че давай свои зачем я тебе принесу более хороший офигеть у меня 74 золотых монет это просто вау а -а -а. еще одного меча не хватает ё-моё короче сейчас будет еще контент Шок контент Сейчас будем еще раз убивать червя еще раз Ты издеваешься о, че за болезнь маны? я случайно. Это те мана ничего не дает, эти это я понял. Здесь здорово. Так, отдай мой меч. А ты чем не бороться Предлагаешь? А, кстати, да. Вот надо. Пылки, меч. Все. Сейчас всех разорву. А, на, кстати, еще кое-что на. Это что? О. Это хорошо. Ты же знаешь, что это за ключ? Естественно. Мы же знаем, что это за ключ. Ну, точнее, я знаю. Хотя, возможно, другие тоже знают. Ну, расскажи телезрителям, что это... Ой. Телезритель? Зрителям, что же это за ключ? И что он открывает? Ребята, это ключ? Угадайте, к чему. Правильно, ват, да, мы... Я не знаю, я не будем. Кстати, будем отправляться в этой серии, бат, или нет? Или правильно все ну, следующие? на сколько затянется? это уже сегодня ой, за серию пятый босс, чтобы вы понимали. Ох, вот он, наш любименький. Надо его хотя бы на две ой, части развернуть. Пчелы-то его как бьют. По-моему, слабо. Да. Ой, ой, ой, ой, ой. По-моему, книжка била гораздо сильнее. <laughs> Блин, наверное, самый легкий босс из всех. Хотя слизень тоже довольно легкий. Ну, это, конечно, для некоторых легкий. Слизень. Да, воина, это очень легкий босс. Вот этот именно, пожиратель биров. Да, самый... Это... Но это сложный босс, знаешь, для кого? Для стрелка. Стрелка? Здесь еще есть стрелок. Да, он из лука и пушек стреляет. В данжиди, в А! Охереть, я буду долго идти в данжиди, ты издеваешься Кстати, тебе скинуть мои все мечи? А, да, скинь, короче Так быстрее будет На, раз, меч Я, На да два. здесь, алло Да ладно Меч хотя бы какой-нибудь мне А то как ты предлагаешь Держи, грань ночи Чё за меч? Сколько урона у тебя? 50. Но он чуть-чуть слабее, чем мой предыдущий. Он сильнее, алё. Нет, он слабее моего предыдущего. Предыдущий 52 было. Предыдущего было. 52, а в этом всего лишь 50. А быть не может такого, он сильнее должен быть. Нет, у него 50 всего лишь. Ну правда, здесь написано так, так что... Так что его не слушайте. Ладно. Так, ладно, ты в одну сторону пойдешь, я в другую. Он, он более нормальный. Ловушка, осторожно, ловушка. Где? Э, где Ой, я лову? тоже нашел. Да ну, блин, мне что, обязательно надо я попасть. В У тебя есть ключ золотой? Золотой ключ. Не, нету. По по... Это кто? Прокрытый чер... череп, точнее. А, его легко убить. Я думал, он тяжелее. О! А ч за безудежный числовой счесик? Фигня, фигня. Я уже нашел, по-моему, 5 сундуков. И ни одного ключа пока что. Ну, точнее, один только пока что. У тебя есть один? Не, я про то, что ты уже один нашел ключ. А не про то, что уже. Еще с прошлого мира у меня. О, я еще один сундук нашел, по-моему. А, или ты здесь уже был, наверное. Ч мы ищем вообще в сундуках? Кстати, да, ч мы ищем в сундуках? объясни где Наверное, надо на Вики зайти все понятно ты мне больше не учитель не ну я реально я давно уже в террарии не рубился да ладно хочешь лайфхак скажу давай лайфхак как вот эти заваленные проходы расчищать лучше как хочешь давай рассказывай с помощью крюка слизня Просто кликай быстро на крюк, он будет цеплять и ломать. О, кайф. Ай, меня опять маги бьют. Эти маги они больше всего бесят в этой игре. Э, ты что-то имеешь против магов? Да я про, да я не про тебя вообще, я а про другого. ПВП режим включу и пока и посмотрим, Э, не надо. О, я кое-что нашел. А тебе я не скажу. Э, а почему у меня меч перестал работать? Стой, стой, стой, стой, стой, стой, подожди, у меня меч почему-то перестал работать. А ну-ка еще раз. Стой, дай. Подожди, у меня мало жизни, как у тебя. Давай хотя бы отрегнем всем чуть-чуть. Или давай я предлагаю не здесь битву устроить. Нет, я сейчас умру. А? Помогите. Бедному человеку, он сейчас умрет. Да нет. Не а, все, я живу. Я живу, отлично. Так, где хоть один сундук? Ай-яй-яй-яй-яй. Я золотой ключ мон... нашел. 20 монет золота. Прощайте. Рады были познакомиться. Подожди, а что делать золотой ключ? Он открывает золотые сундуки в данже. А. Я мог с тобой в ПВП сродиться. Да подожди, дай, я я тоже хочу открыть сундук. Все, что можно было, из сундуков, мы уже достали. Ну, ты достал, а я нет. Так, я к тебе телепортируюсь. Хопа! Не надо ко мне, не надо ко мне. Телепортируйся домой. Да я телепортирую все домой, а не к тебе. Куда же еще? Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Подожди, дай все золотые монеты. никуда они не денутся. Да, да. Ладно. А я тоже сложу золотые монеты. Ну, складывай. Я чё, против? Готов? Рубай, а, сейчас, подожди. Давай. Господа. Давай, все, крючу. Давай. Эть. Оу. Тихой О Как мне тебя бить? Меня вообще снести не можешь. А я. У меня все оружие тебя Они наводятся. Я с тобой могу сколько хочу бороться и все равно. А, ага. А, блин, у тебя еще и брони больше, чем у меня. Так, а я попробую этими штуками тебя сносить. Раз я подойти не могу. На самом деле... Я научил, урон наносит. Чуть-чуть. Она, она еще может наводиться мышка я забыл про это. Надо быстрее ботинки за этого. А все, надо было раньше. Победа за мной. Ну что ж, ребята, я думаю, можно заканчивать над этим серием. Сегодня довольно сочно получилась серия, если честно. Просто на 52 минуты серия. И столько всего произошло за это Это вообще да ну что ж, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был сегодня я, Мистер Дефект, а также был Павлороид. Всем желаю удачи и всем пока. Не, ну ты хотя бы тоже сказал пока. Пока.